Всем привет, а на очереди у нас Ripple. Основная идея этой криптовалюты – это чтобы в современном мире валютные переводы совершались так же мгновенно, как и обмен информацией в режиме онлайн. Она имеет большие шансы сместить свифт-переводы. На сегодняшний день Ripple активно пытается наладить сотрудничество с банками. Это огромный трансграничный обменник, который позволяет жителю Таиланда пойти и перечислить 100 долларов, жителю Малайзии потратить менее доллары комиссии. Если делать это с вифтом, то комиссии могут достигать 15-20%. Это снижает как большие банковские издержки, так и издержки пользователей. Данная криптовалюта находится в дефиците, так как в свободном доступе к использованию имеется только начальный резерв 100 миллиардов монет. В пользовании на данный момент находится 39 миллиардов, а остальные 61 пока что остаются в резерве команды. Каждый месяц Ripple освобождает один из заблокированных смарт-контрактов, делая доступным 1 миллиард монет. И в отличие от биткоина, Ripple не требует майнинга. Связи с масштабными корпорациями, которые ведут учет и контроль глобальных финансовых операций – это бесспорно разумное решение, которое может убедить многих инвесторов в серьезности платформы Ripple. Также высокая скорость транзакций э, и стабильная цена и стоимость услуг Ripple. В то время как стоимость транзакций в системе Bitcoin неумолимо растет, Ripple остается более доступным и недорогим способом передачи валют в разные точки мира. Приватность, несмотря на то, что криптовалюта работает с банками, соблюдается анонимность. Обратимость транзакций, еще одним уникальным отличием Ripple от других виртуальных валютных платформ, является то, что все проводимые транзакции обратимы. В будущем ожидается децентрализация Ripple, что тоже станет одним из больших плюсов в развитии данной платежной системы. Привлечение новых клиентов, финансовых, провайдеров и банков – вот главная цель Ripple на сегодняшний день.